на знании и опыте моих клиентов, которые, с которыми я вместе прошел на протяжении 15 лет, и на основании тех результатов, которые имеют люди, которые сейчас по этой системе работают. Даже если у вас есть 100 тысяч долларов, вы уже можете им стать. Итак, давайте, друзья, перейдем к основным концепциям, на которых базируется система, чтобы вы, в принципе, с этой системой дальше шли по жизни. Вторая концепция – это капитализация времени. Ребята, история непосредственно для вас, кто уже смотрел, ребят, вы просто это вспомните. Специально наглядно сделал такую презентацию, такой слайд. Легенда есть, да, что когда создатель шахмат подарил игру Радже, Раджа сказал: «У тебя потрясающая игра, она очень классная». Скажи, пожалуйста, что ты хочешь от меня? На что создатель шахмат сказал, о, великий рожай, я не прошу многого. Я просто прошу на одну клеточку положить одно зерно пшеницы, на второе положить два зерна, на третье четыре, на четвертое восемь. Ну, то есть на каждую следующую клетку класть зерен в два раза больше, чем предыдущие. На что рожа сказал, ты просишь такую малость. За такую классную игру. На что создатель шахмат сказал, ну, пусть сначала посчитают твои придворные математики, да, и ты мне непосредственно это заплатишь. А опять, почему я это говорю? Потому что есть такое понятие, как капитализация, то есть я уже задумался об этом. Сумму я вам не произнесу, сколько это, да, просто если учесть, что в одном килограмме пшеницы 30 тысяч зерен пшеницы, то в этом случае на шахматную доску нужно было положить 614 миллиардов тонн пшеницы. России при текущих объемах производства пшеницы, текущих объемах, которые сейчас у нас в России имеются, такой объем пшеницы ну, вырастили бы за 6148 лет. То есть, если бы мы там, в, Рож... в год Рождества Христова, Россия начала производить пшеницу в таких же объемах, как она производит сейчас, мы бы сейчас не произвели 30% пшеницы, которую непосредственно нужно выплатить. Почему я про это говорю? Опять-таки, потому что мы возвращаемся к исходному вопросу люди не смотрят на инвестиции в долгосрочном периоде. Потому что когда люди смотрят на инвестиции в долгосрочном периоде, они видят перед собой именно вот эту шахматную доску. И даже не эту шахматную доску, я не знаю, как это можно закрыть, они видят только вот… Ну, представьте себе, один – это первый год, вторая клетка – это второй год, третья клетка – это третий год. Ну, то есть, если вы пять лет увидите, вы скажете, да зачем мне это надо, чтобы мое одно зернышко превратилось там условно в 16? И люди вот это вот видят, они вот это наблюдают, они не понимают, что идут за этим. А за этим идет капитализация, за этим идет время, за этим идет восьмое чудо света, по словам Эйнштейна, который сказал, что восьмое чудо света – это капитализация, когда проценты начисляются на процент. Да, здесь экспоненты, конечно же, растет, в инвестициях такого нету. Я не говорю, что не призываю вас там удваиваться каждый год, но просто я говорю о том, что люди вот недооценивают себя на коротком промежутке времени. Вернее, переоценивают и недооценивают на длительном промежутке. Потому что у нас всегда, по сути, ментально, в нашей ментальности перед глазами стоит именно эта доска. Мы не хотим завтра два зернышка. Мы хотим, чтобы у нас завтра была вот такая вот куча, которая там на 11-й клетке. И это, соответственно, приводит к тому, что очень много людей теряют денег. То есть концепция – это капитализация. Мы получаем свою доходность 30-40% среднерыночную, просто увеличив горизонт инвестирования. Ребят, время всегда идет, время и капитализация ⁇ это друзья, которые всегда будут с вами, которых нужно всегда в этот путь брать с собой. Откажитесь от сестры жадности, возьмите капитализацию и время себе в помощники, и они позволят вам создать свой капитал в миллион долларов. Во-первых, вы точно не будете терять, во-вторых, вы придете к тому, к чему хотите прийти. Надеюсь, с кем-то мы это сделаем вместе. ребят. кто хочет вместе со мной идти и делать это, да, то есть по этой системе, сейчас можете поставить плюсики. Мне просто интересно, есть желающие со мной пройтись или нет.